Мне, например, вот эта картинка, картина торговли по сигналам напоминает вот такую песню. Предположим, что мы взяли ребенка, который не умеет плавать, и бросаем в ледяную океанскую воду, где плавают акулы. Вот мне вот так вот эта картина видится. Нет, с сигнальщиком все в порядке. Он обвешанный роликами, на хорошей дорогой 70-метровой яхте, и кричит вам сигналы, давай греби руками, давай греби ногами, давай вверх, давай вниз, давай влево, давай вправо, там акула, аккуратней. Вот с моей точки зрения, ну блин, не смешно ли? Ребенок, еще раз, ребенок в ледяной воде не умеет плавать вокруг акулы, которые хотят забрать его деньги. А вообще-то торговая платформа, это определенное количество людей которые друг у друга пытаются забрать деньги. Ну и догадайтесь, кто в этой схватке победит. Ну, ребенок или акула. И вот э, что происходит. Ребенок в шоке, почему? Потому что от холодной воды это все равно, ну, как бы, незнакомая платформа, он не, он не знает, как на ней все устроено, где эти там кнопки, как перелистывать э, таймфрейм, как э, быстро искать эти пары. То есть он, как бы, для него это незнакомая ситуация, как бы, ну, некомфортная ситуация, как в ледяной воде. Дальше, у него нет навыков плавания, то есть он как бы ничего там быстро не умеет делать. Вокруг вот эти акулы и хотят забрать его денежки. И давайте ее вот итог просто. Ну, итог, слит депозита, То есть вариант первый, он замерзнет от холода, раз он устанет биться руками-ногами, не умея плавать, ну и третий, его съедят и другие акулы. Вот как бы что, как вот я визуально понимаю торговлю по сигналу.